Сочи и проведем достойнейшим образом нашу зимнюю Олимпиаду. Вот это готовность Сочи. Свенсор 15 из 15. Будет ли ноль, абсолютно ноль сегодняшней гонки, То, что три года, по-моему, все ждут. Уже рак на горе свистел. Да, свистел, у три, наверное. тянет. А Гараничев красавец! Итак, Евгений Гараничев сейчас Малышка и Шипулин мы смотрим Урхаза Устюгова 15 секундах Линдстрем, два промаха, Шем, Сокум Зуман попадают Гараничев седьмой, кстати, Логинов Логинов то вот я упустил, а как можно, собственно говоря Саратовец сейчас идет шестым Шипулин точен и Малышка точен на этом третьем огневом рубеже. Ну что ж, российские парни сейчас продолжают удерживаться в зоне непосредственной близости. Кто в зоне непосредственной близости Свенсона? Ну а кто, соответственно, рядышком там с Уркадом и Эдером, Логинов и Гараничев, шестая и седьмая позиции. Ну теперь остается, конечно, уповать на мудрость тренерского штаба Лобукова, потому что ощущение непередаваемое от того, что мы сейчас видим. Ну и дальше, конечно, нужно продвигаться выше и выше. <связывая> ну, я мало пьющу, конечно, но я... Олег. Хм. Намного. Ну, да. где-то в районе 4 тонн? Наверное, где-то тонн 4, да. Отличный конденсус поставил. Ну точнее, ну да. Чисто для грязи. Полигонные испытания мы нашли без труда в Подмосковье. Всего в 4 километрах от Московской Тельцевой. Дорога связывает, значит, Глудкарина и Дежинский город. В принципе, она короткая дорога. И многие по ней ездят э, в Москву на работу. То есть, повтори. это не полигон, а реальная дорога, хотя выглядит она как-то не очень. Алексей стартует первым. Впереди пять километров чистейшего экстрима. На этой машине можно, в принципе, спокойно здесь ехать, потому что все переделано, все, в принципе, проверено жесткими условиями, в принципе, выдерживает подобную дороги. Крошка медленно, но упрямо карабкается по бездорожью. Однако по всему видно, в таких условиях он не жалет. сожалению, качество просто оставляет Опытные покорители бездорожья Сергей и Михаил стараются не отставать от самоделки. Больше всего их шокирует то, что на всех навигаторах и картах наш маршрут официально называется дорогой. Это ну, вот, нормально спортированная дорога, по которой можно пройти и... и нормально. Но так или иначе, пока все они продолжают безаварийное движение. Вот так называемые дороги. Но самое сложное еще впереди. Каждый водитель знает, любая трасса может стать дорогой смерти. Но, к сожалению, от всех опасностей застраховаться попросту невозможно. Равно, как и понять, откуда ждать беды. И как, например, избежать столкновения со встречным объектом сверху. То, что вы видите, произошло в разгар рабочего дня на одной из самых оживленных улиц Красноярска. Ну, в автобусе просто ехали. И вот от, авто, от остановки отъезжались, смотрю, кран падает. Дорог на читательный кран раздавил 9 автомобилей. Только чудом обошлось бежать. Люди все просто выбежали из машин, там начали... Машину Дэммию да, зажала начали отодвигать другую машину. Вытаскивали, и убирали. Побежали люди, полетели камни. Я тоже выбежала как бы увидела, ну, то ли я видела, я уже даже не помню конкретно, то ли он уже спал, то ли он Ну, спал. Мы продолжаем эксперимент, чтобы выяснить, на какой технике можно проехать по российским дорогам. На подмосковной трассе три машины, одна из которых самодельный вездеход. Сразу встает. Юля быстро понимает, для ее опеля этот забег может оказаться последним. Вот, О, сейчас вообще потребуется, конечно. Опасно. А дорога становится еще хуже. Экипаж фирменного внедорожника сбавляет ход. Прежде чем двигаться дальше, надо тщательно осмотреться и взвесить риски. Это очень опасно, потому что на мотор, она торчит, она как копье, потому что она металлическая, и если машина на нее наезжает, она, как и глаз, протыкает пластик, двигатель, колесо, все что угодно может прокнуть, в том числе и есть тормозные шланги, которые у машины, поэтому очень опасно. Алексей на своем вездеходе о рисках не задумывается и несется по кочкам на всех парах. Могу продемонстрировать. Вот так вот паровозный гудочек тоже решает нашу проблему. Юля тем временем терпеливо пропускает мимо всех желающих. Выгадывает время для безопасного маневра и принимает окончательное решение сойти из дистанции. По мнению женщины-водителя, риск движения по такой дороге слишком велик и неоправдан. Ну вот в маленькой машинке, наверное, не сладко. Я думаю, что можно здесь и бампер оставить. Видели, вот внедорожник пока идут почти на равных. Но что будет дальше? Кто пугает водителей на трассе Улык карина Видели полупрозрачность силуэт в который на фоне деревьев как бы висел. Где на наших дорогах можно встретить подводный большой груз? И топтится водолаза. Вот он уходит машина все-таки победит в автопробеге по бездорожью. смотрите через местниками вы знаете какими они стали но только ошибки посмотрите Нет. какими они были легко ну что поехали лучшие сутки и команды всех ремен короче здесь перед каблема боже что это мэри поппин за свидание Посовать. НСКВН на костке, да? Вы меня все будете завоевывать. Сегодня. 22:00. На сердце. <связывающие> <связывающие> у меня для вас новость. Мы расстаемся, <связывающие> <связывающие> но расстаемся красиво. Валяем дарение <связывающие> вот были сладкие. Но теперь телеза зубов не в порядке. С налетом бросаться миг настал. Ради улыбки ярче, чем Новый «Орбит» «Лайк Кристалл». Улыбайтесь красиво. Ещён «Жуй Орбит». Легендарный Т-34-85. Соберите его превосходную копию в журнале «Танк 34 Точно разработанные детали полностью соответствуют оригиналу снаружи и внутри. В журнале вы найдете инструкции по сборке и интересные исторические статьи. Танк Т-34. Первый выпуск уже в продаже. Я не представляю своей жизнью в исходе. Когда дружили в твоей сборке, не было. Стоит открыть Яков Смона. и масло чайного дерева. Свежесть на 24 часа. И никакой зеркоти. Свежесть надолго. Новый Кли МЭС. Свежесть на 24 часа. Никакой зеркоти. Клея номер один для мужчин. Теперь все реально. включить скоростной интернет и интерактивное телевидение в одном пакете со скидкой от двух тысяч... Я-то умирал, твои носки, в И возьмет ли Свенсон сейчас, кстати, в итоге, потому что факт, будет атаковать из Сюга. стойке два промаха. 14,5, но Свенсон не даст возможности приблизиться, конечно. Логинов не стрелился. Евгений Караничев, последний выстрел. Вперед Чемень, Караничев попадает и навязает. Кадом, Эвером, там да, у нас лакан за третье место. И Гараничев, который показал себя просто молодцом, один промах решил его медали во вчерашней гонке. Эдер, Гараничев, у Касташи. Мои друзья, Евгений Гараничев, он близок к тому, чтобы стопроцентно обеспечить себе участие на Олимпиаде, и собственно тогда уже фактически шестерку нашу Олимпийскую можно не называть, она а известна. Все те люди, которые сегодня бегут, на Олимпиаду и поедут. А может быть, какие-то отдельные вопросы есть у женщин, но фактически, я думаю, очень все ясно. Гараничев только с одним промахом, Эдер, Гараничев, Пука и понятно. в 14 логина в 16 молодцы парни достойно у Стюгова 2 промок у Волкова 2, у Логинова 2 могут ли лучше? Конечно да и у Малышка тоже 2 промока. а это Эмиль. это Эмиль статистики лучше знают как долго Эмиль Хеглис Свенсон мчался к своей победе стреляя на ноль а здесь еще 4 рубежа Это не удавалось несколько лет Он защитил от бусика, извне крестьян за Может быть, и не нужно сейчас, но пропустить вперед. Если хватит сил, тут вопросов нет, но дергает, дергает. И мы видим, что идет Эдер. становится достаточно опасным. Как бы не наелся до отвала. И потом, собственно, мы видим, что когда вот такая трапеза а, проходит не очень хорошо, что называется мягканье форум, то наступает э, и сжога незадолго до. Жипурина, но посмотрим, каков Гараничев в этом споре. А между тем, Суэнсен, который имел к 145 от, ука, от э, Якова Пака, сейчас пытается включиться в борьбу. Очень мощно работает Гараничев и не обращая внимания на соперников. Есть ощущение формы. Женя готов. Мы это знаем. Сейчас нужно, нужно отработать, растолкаться с этого спуска для того, чтобы дальше соперников тоже держать. Может быть, чуть поводой на И закрывать калиточку тоже очень важно. Потому что дальше, если кто-то вырвется и начнет толкаться, уже будет тяжело. И это не тот момент, когда нужно пропускать вперед всяком случае, нужно идти либо параллельным курсом. Ну а здесь отметка 11.8, которую Свенцин прошел. в этот подъем первый. Фуркат отстает сейчас, оглянулся австрийц. Оглянулся Австрии, но тут борьба за бронзу. Тут собственно синица в руке для второго, третьего не очень важна. И надо уходить на этом моменте Караничеву. Стой! У нас только-только появился он. Я думал, неужели он так прошел неудачно? Ну, всякое бывает уже с человеком и с людьми по фамилии Пер. Нет, у него на и шестое место. Все правильно. Пору хвататься за голову. Неужели опять неудачная стрельба на середу старшего брата? Фака достают втроем! Вот это интересно! И Фак выдыхается! No, no, Малышка проиграл 40 И сейчас будут остальные наши финишировать Шембе по 11-12 Евгений Сюгов 13-й с двумя на последней стойке Логинов 14-й с двумя Тоже на последней стойке 59 минута 01. Проигрыш И Алексей Волков 17-й минута 16 17-е место у Алексея Волкова с двумя. Солидное отставание ходом. Сейчас мы в суть надеемся посмотрим. Есть, кстати, лучший ход сегодня у Йоханна Сабио. За ним Линстрем, Бернбахер, Маравец, Логинова. Лучший ход среди наших и девятый ход в пилотоне. 40 секунд проигрыш. Шипулин второй ход среди наших, десятый, плюс 44. Гаранчил 12 ход, плюс 46. Малышка минуту 0.3 проиграл Уштуков минуту 20. Что это я было заказать поправкой все-таки на очень сложную вчерашнюю гонку? Потому что для многих россиян все-таки на позиции до восстановления Вот этот сегодняшний старт проходил, но справились. В целом справились, Евгений Гаравичев свой очередной подиум в карьере поимел. Первый в нынешнем сезоне. Это потрясающий результат, с чем я вас и поздравляю. Уйдем на рекламу. Откройте для себя лучшее из мира Марвел. Официальная коллекция красочных комиксов от всемирно известных супергероев. Человек-паук. Хаук, железный человек. Соберите всю коллекцию. Первый номер Человек-паук и постсор за 99 рублей. Уже в Запись Уриня вместе с Никараса. Выбил спортивные призы и главный приз. Поездку в Бразилию. Не карася. Описание спонсор чемпионата мира по футболу Типа. Принимай наш Сеолекс на долгих ага. локах. Сделай, как я. Что произошло? Ты на твой тренер, мальчик. Может, ты сразу разный его купить. Не надо китаться на кто-то Довольный реванш. 16 января. Стресс. Код. Игоря. Могут привести к появлению перхоти. Теперь об этом можно забыть. Попробуйте новый клей АМ, который содержит освежающую мясу женщин не случайного дерева. Свежесть на 24 часа и никакой перхоти. Свежесть надолго. Новый клей АМ. Свежесть на 24 часа. Никакой перхоти. Клея номер один для мужчин. Новость, мы расстаемся, но расстаемся красиво. С вами для меня были сладкие, но теперь передаду, бог не в порядке. Надо расстаться миг настал. пол, ради улыбки я все чем видела. Мой порт и твой офисал, бойдись красиво, жду. Легендарный Т3485. Соберите его превосходную копию в журнале ⁇ Танс ⁇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 Последний раз на ноль победа 13 марта 2010 -го года. Если я не ошибаюсь, он тел но есть фактически без малого 4 года Эмилька Свенсон не выигрывал с нолем. И сегодня этот ноль особенно важен для двухранного олимпийского чемпиона с той точки зрения, что добыт он только с четырьмя рубежами. Так, Свенсон подавляющее превосходство. Снова. Победа, малый Крустальный Глобус, индивидуальных гонка, явное второе место и борьба за большой Крустальный Глобус, который продолжается, и он пропускал до статук мира. Ну, в общем, тоже ведь, помните, не И, конечно же, младший пио. Сегодня младший Био не сумел выступить сверхбристящий. Так, гораньчева. Поздравляем с третьим местом. Тренеров наших, конечно же, Максима Бугаевского, личного наставника. Спасибо огромное. Тюмени за работу и внимание. И руководитель региона, господин Якушеву. Семенские спортсмены чувствуют свою абсолютную защищенность и силу как в зимних, так и в летних видах спорта. Малышка сегодня 9-й, 13 логина Логин в 14-й, Волков 17-й, Шепулин, увы, с 4, 26 И это была моя ошибка. Но ну, они а в следующей серии. и вот один на один с машиной. С правым рулем. Что делать, пока не знаю. Кровь с коленка. идет и стоит туда. То бишь повстречка. Ну что, дай бог. Сильно тянет на встречку. Не поверите, как сильно. А вот оттыкаться не следует. Лучше съедусь за дорогой. Дорога ведет на фрагму куриц. Именно там год назад состоялось мое крещение в Босятнике. Пока боялся и дрожал на каждом повороте, не заметил, как добрался до заветного места. Вот она, изумрудная вода залива гениальная. За да что так прозвали его российские рыболовы? Плажаны. Не берет бак. Хотя здесь его огромное количество. Маленький, узкий заивщик, глубокий, с кустами. И он весь прячется в этих кустах. Там, очевидно, он будет снизить гнезда. Как ни странно это звучит, но бак именно делает гнездо, потом его охраняет. Вот на этой охране мужиков-то не берут, как правило. Вот она причина бессмертия. Золотая рыбка. Очевидно, она исполняет желание басов. Нужно было ее ловить и перепрограммировать на мое желание. Хотя, если бы такое случилось, мои желания могли оказаться в это не было. называется ровяль и садик. Но мы еще да. пары скрылись. Да. Представайся просто, что биски басового груза создали Что чтобы те остались на берегу. Они вчера тоже делали гид ловила рыбу. И в отличие от меня, рыба будет них Происходило это на в ивреях. Понятное дело. Мы ивреи-то и бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой что бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой бой А, бой Да. бой Ольга поймала, бой бой бой бой бой Потом делаю так. Быстро делаешь. Делай медленнее. Я раз раз раз. Ну, маленький, правда. Ну, главное, распечатывай. А еще? В общем, нужно три от черных. Один черный судак. Что я очень удивилась. Такой приличный. Да. И даже тогда И куча мелочих. ну, что-то шею. Достепут. Достепут. Еще не так на все пытался ловить Я говорю, если бы я ловил строга на вы, я бы поймал не 7 зачетных, а что 10-13. Я пытался на другое, но вот на Купер одного поймал, что-то неожиданное. да, на Купер? Ну, естественно. А потом Даниил Кевоблера, но кроме одного не но вот такая у меня модель поведения. Для Воблера у меня очень ну, он как бы на него вылезает, но не сильно пытается сожрать. А резиновый? Ну, и... Здравствуйте. Здравствуйте. Глава чемпиона. А то. А мы сейчас Одна рыба или два? же а и Все, поехали. Куда едем, Костя не сказал. Просто как полицейский. По вот один следует за них. Света повернусь в Олег Гуру от рыбалки. Неужели мы едем на свинную ферму? И это надо. Гипотамус, если немножко разбирать в греческом, это означает двойная вода. Это два, потамус это вода. Два ручья стекаются в ага. дамбу и, соответственно, образовывают этот водоем. Я здесь не был 6 лет, потому что этот водоем пересыхал практически в ноль и первые несколько лет после того, как он опять наполнился, здесь ловилось все очень плохо. Сейчас вот есть свидение, что Бас каким-то образом возродился Он плюет, размер разный В том числе и достаточно крупный бывает Ну, короче, есть сегодня шанс Что-то подержать более-менее такое а, Я думаю, что сегодняшняя рыбалка у нас Ленчурная, то есть повезет Повезет, нет, нет Но, скажем как у меня прогнозы на сегодняшний день Осторожные, я просто сюда Завез фьючерсную компанию Ради того, чтобы посмотреть новый водоем Новый водоем оказался на реке Красиво Вы знаете, как бывает либо наслаждаешься красотами, либо ловишь рыбу. В данном случае пришлось любоваться великолепнейшей пейсажу. Я эту о рыбаке и рыбке. Наоборот. Забросил. В общем, я... Много-много раз И результат ни золотой рыбки, ни обычного баса кипрского, пока никого нет. Хотя удалось подержать один раз, буквально секунд 20 бас хорошего баса. Сказать, что снасти неправильные, да нет, все нормально, те же воблеры, фиш-эффект, которые были в прошлом году. Те же воблеры Либерти, которые теперь называются и Тума, и подобраны самим Питерцом, чтобы я сюда поехал и наловил баса. Здесь рядом ходит Кузьмин, он время от времени что-то ловит, никогда не вижу, что это о моих шведских щучьих страданиях, начатых в предыдущих программах. Буду краток в пересказе первых двух серий. Приехали в Швецию в область Сфастергенса, познакомились с отличными рыболовами, полюбовались природой. Мамлищук проходил переменным успехом. Шведские щуки крокодила, как выяснилось, осень. осенью. Какая вот беда, даже щуки-крокодильщики не почтили нас особого внимания. Ладно, мы плохо знаем повадки шведские щуков, Сами шведы с трудом виде. пожалуйста это всегда эксперимент. Будь то в Швеции, в Норвегии, в Дании, в Америке, или даже в Антарктиде. И вот в результате шведского эксперимента мы покинули область Орсо-Бергам и перенеслись в объездности города Паркенберг, что не далеко от где-то города. В гости очень интересному человеку по имени Клод. Клон за охотник и рыболовок многолетний многолетним стажем. его хозяйство является мини-гидроэлектростанция. Мне дозволено было нажать кнопку «Пуск». Энергия пошла в систему. А мы вместо того, чтобы пойти на рыбалку, отправились в магазин. Очень большой магазин. Я в огромном супермаркете, который называется «Улллорайд». Он самый большой в Швеции. Знаменит тем, что здесь, по мнению шведов, самые низкие цены. В этом магазине огромнейший отдел, посвященный рыболовным снастям. И здесь я нашел очень удобные мне воблеры Рафала для того, чтобы сравнить цену. Стоят они здесь, 175 крон, что фактически на наши деньги 1000 рублей с копейками. Я скажу так, в России эти воблеры обойдутся ровно столько же на следующий день однозначно вот сначала на карте, макарте затем просто рукой и понеслось и поехало мотор рыбки, полна, луны, домики на реках и Иди, основной задачей которого познакомить с все понятно, перепад с одного до трех метров, и летом много травы, а сейчас травы еще нет. Если давать некие рекомендации тем, что появится в лесу ловить щелку на весны, э -э, можно сказать, что, например, для тех, кто сомневается в приманке, универсальная приманка, которая работает практически всегда, это в это вращалка, значит, ну, все-таки, такой вращал, Уже надоели. Но где должно должны быть манки. Хотя бы вот такие. Где щука, Андрей? Там. Вот ну, такая вот небольшая щучка. Около кирона. Прям ровная, как камня. Как правило, все щуки здесь даже мелкие, на очень крупные приманки. Нам это непривычно, но, не знаю, то ли щук здесь приучили к этому, то ли люди живут с этой мыслью, что надо все время ловить на крупные приманки. Я тоже пытаюсь ловить на крупные, но щук, как на разные приманки. В этом я уверен. Потому что вчера у Сергея взбивала щука, ну, вот на ну, такой грядке. А щука была где-то около 3 килограммов. Вытащить, естественно, ее не смог он. По неопытности, по стуга, за то, сколько радости повышает. Я же не профессиональный рыбак, поэтому не преувеличил. Если преувеличить, это совсем немножко. Но где-то так она должна была тянуть. Будет, если я ее выну. Шведский рекорд, щуки, пользуясь зимой. 17 килограммов. Я надеялся, что она настоящая, но это платье хорошая копия, но хорошая копия. Если мы знаем, что у нас приманка примерно подходит под нашу условие, но щита не принесла, скорее всего, либо ее здесь нет, лучше найти другой место. Я сторонник такой политологии, политологии должен. Сразу видно, кто тут живет. Поедем сегодня с нами на рыбалку. Я поеду с вами на лодку, чтобы убедиться, что с вами все хорошо. Вроде будет прекрасная погода, и вы обязательно поймаете большие щиты. Это мэр довольно приличного города. Вот он здесь с нами бегает, как парень. Приводит бензин на лодку. Сидит с нами пир, чай, в лесу фактически. Замечательно. Вот это просто Санта-Клаус, это, это красота, он! Клас мэр города пальцем вверх небольшого светского городка. Но судей он с нами так и не поехал. Мертвые дела. Что-то смог проводить. И мы ушли в свободный поезд. И на ту щучку мы знали. Вопрос о щуке по круге оставался открытым. Читателей. Мы снова сместились в береговую зону. А вдруг она здесь, желанная наша? Поплевка, пирс, очередная шведская мебеличка. <рых> <рых> <рых> <рых> Небольшая щучка решила съесть гоблер вот такой Раполовский, где в неглубоком заливе скопилось большое количество немножко щуки. <плых> Синхронно клюнули две щуки. У журналистки Евгения Мисмановичу и у Андрея Медведева. Интересно, Раз. чья больше. А. Ушла. Ушла и не попрощалась. Два Андрея в четыре руки все-таки додались еще к Ой, Ты? Твой да, забор? Ну вот, вот. Слев закончился так же быстро и неожиданно, как и начался. Как будто бы щуки по сигналу выскочили, атаковали приманки и снова по окопчикам. Следующая поклевка была только через два часа. Неравнодушны, однако, шведские щенки к Рафаловскому воблеру Шелоу Магну. Резину крыску а потом делаю паузу поэтому э, она резкая проводка но если говорить про поступательное движение то это не очень быстро он резко дергается потом замирает чуть-чуть присплывает -чуть дергается замирает и присплывает вот так вот она мимо интересно получилось я взял этот водлер я еще не ловил на него 5 раза. Ради интереса правоположность ты делаешь. Медленно-медленно. Щука выходит. Молча так подходит. Значит, не спеша. Я остановила. Не спеша. Что нам не Это башка, который открыл мотоцикл. А я же ключочек снял. <с destruanny focusics>. Perché, потому что травина не цепляет. И она делает поперек. А я вижу, что думаю, ну поперек все равно все. Она подержала, подержала. Ну что ты? Не то. Подстава. Открывает. Я дергаю, но опять запустить. Не подстав, уж а и царь-то. С этой стороны заплывет. Ну, брать не, не берет. Думаю, ну что, зубы ломается. Потом повынул к хвостом, я дернул заход, и засек за хвост слегка. В общем, приподняли, немножко у нас обалтыхалось и все. А вторая почти на следующем забросе поставил вертушечку большую, четверку еду. Раз ударила, два ударила, три ударила. Интересно, она не берет, а ты ударяешь и все. А может, что-то? Нет? нет, нет, она прям к лодке подошла. Я у лодки начал водить, и она так за уходит, но не ударяет. Походила, подходила и тоже ушла. Вот. То бишь, получается, я обманщик. Здесь я обманул щитку с крючком, да. рыбой, там. Так неудобно, так неудобно. Ну, и щита не от она особо не хочет нападать на атаку. Да, да, да, играет. Щука, за да щука, как будто в Швеции другой рыбы нет. На у меня есть лосось, причем речка, которая течет через город Фалькенберг. Мэром, которая является флотом, которая нам предложила попробовать поймать лосось. Это речка, Человек лучше на маленький воблер, а средний стоит в гласонную перевеску. Могу говорить на маленький воблер? Здесь у меня Но, да, все отправляются на мост. Там удобнее всего ловить. Интересно, лосось знает, что им нужно быть у моста? Я же и Андрей Медведев решили не изменять своим спилингам с чужими покловочными рыбочками. И потому, взяв руки и знаки, отправились ниже по течению, туда, где махали шнурами на кростовике. Верная примета. Видишь на постовиках, где-то рядом рыба. После неврочи, мне удалось краем глазок увидеть сплет большой рыбы. Я сразу поверил, это он, мой лосось. Более часто прочесывал я реку, колебалки, воблеры, все спустил. Потом я узнал, что в мягчий день ускорбит не более трех рыб. этот день не лучше. Успокойся решали свое путешествие по настоянию хлосса на берегу моря. Воссу было приятно показать огромные вентиляторы. В этой установке он предложил свою мягкую руку. Глядя на эти витрики, я понял любовь хлоса кресты на Ну что ж, до свидания сейчас Мы обязательно вернемся, чтобы поймать большую щуку и велосольную.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 Все получилось и даже очень складно. Такой знаменательный день пожелать обыгранного женского счастья. А баскетбол пускай будет помощником в этом женском счастье. Спасибо. Правда, речь моя была из разряда от имени по поручению. Хотя, как я понял, известные баскетболистки не обиделись. Да вы и сами это видите. Короче говоря, этакая взаимность живет между нами иногда через что, как сегодня. Вот милица Дабович, например, второй цветок заходила, Но старшие товарищи не объяснили, что так нельзя. Впрочем, милица есть милица. Особо весьма яркая. Любимица публики, короче. Всегда в центре внимания. Ну а насчет женского дня у ее бесподелы и хуждения. Что, снимай? я люблю снимать. Восьмое марта это праздник любви, и я хочу быть любимой и даже единственной для своего любимого человека. Но не только в этот день, а лучше всегда. Это допуск мужской пары, и они друг для друга должны быть единственными и неповторимыми. А еще у с нерушимая дружба с девушкой Сьюзи. Она же Баткович. В общем, не разлива вода получается. Спортсменка приехала из солнечной Австралии и постоянно удивляется нашим российским причудом. На нашем континенте нет женского дня. 8 марта в Австралии непраздничное событие. Но когда я узнала, что тут у вас в эту весеннюю пору прочитают женщин, сразу обрадовалась. Мне это приятно. Мне вообще хорошо, когда есть женский денежка. А вот маэстро всемирного женского баскетбола Зорану Вишечу не позавидуешь. Нынче и он, и его девушки в международный женский день будут справлять на посту. То есть под сводами спорта у ГМК. На тренировке. Мистер Зоран даже сетует на то, что уже четыре года в этот праздник не может быть рядом с мамой или любимой женой. Такая вот солявуха получается. Надеюсь, вы поняли, что это значит. Этот праздник прежде всего связывается с жизнью. Ведь женщина источник жизни на земле. Не было бы женщины, не было бы и жизни. Поэтому я всегда с почти ним относился и отношусь к ним 8 марта. Я не считаю это женским праздником, потому что, считаю, не должен быть один день в году женский праздник. должен быть каждый день. Вот тебе и на одет. Но зато честно. И знаете, Лена права. Двумя руками голосую за то, что девушек надо поздравлять и радовать каждый день. Или почти каждый. Во всяком случае, я и телеканал АТРМ можем это баскетбольной команде УГНК пообещать. Поздравляем вас, девушки. Да, да, да, да. да, да. Радуйте нас, мужчины. <свистит> Здравствуйте, дорогие телезрители. Вы смотрите программу «Горизонты психологии». После того, как прошли новогодние праздники, самое время поговорить об алкогольной зависимости. Для того, чтобы осветить эту тему в полной мере, мы пригласили к нам в пузырье гостя, клинического психолога Игоря Владимировича Белаусова. Игорь Владимирович, здравствуйте. Ни для кого не секрет, ни для вас, ни для меня, ни для тем телезрителей, что после длительных праздников очень остро стоит вопрос об алкогольной зависимости. Давайте поговорим сегодня об этом. И первый, наверное, вопрос. Вообще, э, насколько быстро развивается алкогольная зависимость? Все зависит от э, генетической настройки, от того э, варианта нервной э, системы, который достался человеку от э, родителей э, и, соответственно, разные формы реагирование на отравление этилом, у разных людей разные. Но какой бы человек не был генетически, так сказать, правильно смоделированный, все равно алкоголь или этил остается ядом для центральной нервной системы и В первую числах января вариант. У нас в очереди алкоголики для того, чтобы вот это русское слово опахнет. Вообще, вот это вот надоедливость является ли признаком того, что вы уже начинаете разделительно от алкоголя? Зависимость от алкоголя является прежде всего э, психологическим э, вот таким комплексом. Есть, по сути, пьянство и избыточная алкоголизация ⁇ это социальный нейрон. Это проблема научения и последующих условно-рефлекторных форм зависимого поведения. Биохимическая составляющая здесь ничтожно мала. Она актуальна для... Gracias. Скажите, пожалуйста, о первых двух. Вы знаете, все это уже очень условно. Все это деление, на стабильность, оно условно. Кто-то считает, что появление, так сказать, там, полемпсектов и так называемого спутной памяти когда определяет ту или иную стадию. Кто-то считает, что вещь должна идти обязательно, вот, о том, что человеку требуется похвелиться. что вы смотрите программу «Горизонты психологии». Если у вас возникли какие-либо вопросы, вы всегда можете задать их по телефону 213 9905 213 99 -05. А мы продолжаем беседу с клиническим психологом Игорем Владимировичем Волосом. Игорь Владимирович, и все-таки давайте еще раз поговорим об истоках, о первопричине вообще алкогольной зависимости, когда она на у нас где-то в голове, не просто же тяга так в поведение подозрения, что проблема-то лежит прежде всего в способах социального регулирования. И надо иметь лбу, чтобы понять, что алкоголь навязывается Об этих активах правоохранительным органам стало известно в то время, когда сам Полонский попытался продать их на российском Попробую психологии. Но ну, извините. Зачем? Ну, ну, не потому, что я хочу, чтобы он заревновал, но и место начали снова гулять. Если после занизи, то они сказка без букета возвращаться не в каплисе. Мне же должен его подарить известный такими мир. Да, видите, как хорошо катались. Бога ты драешься, ну, не надо этой ерундой. Сегодня я иду, кто? до улицы я не приду, пусть помочит. Кристина, ты не переживай. Сегодня лучше будет. Я на машине на бегемот тренировалась. 50 миллионов рублей? Да, моя. Да, моя. Да, Да, моя. Да, моя. Да, моя. Ну, Два месяца. Делали предложение, да. выходили за меня замуж, поехали знакомиться с родителями. Или как это? Да, так и было. А я, наше... я, я... Она сказала, что ну, сейчас пока не хочу ехать. И как бы вот сейчас вот мы сейчас один. Подумай, он выпитан. Ну, Значит, дурочка, что ли? Москвич приехал, замуж забыл москвич. Ну, а кто вы? Он искусственно из минеральных лист. А да, ну все, оно за мной пропадает. Там не пойдет, туда туда не будет. Не уже билет купили. Нет, нет, нет, это было чуть позже. Там получалось так, что я уехал домой, мы договорились, что ну, буквально на две недели. Если у кого ничего там не перегорит, у -у -у. то будем дальше продолжать отношения. Потому что на тот момент я оставался еще в Екатеринбурге, в ее городе. Я приехал домой, купил кольцо, ну, как-то чисто символически, чтобы угу. и с родителями поговорить, потому что одно дело это наши отношения. Ну, вот, ну ясно. И, и вы вот прошло две недели, у вас ничего не перегорело, да. вы ей звоните и говорите, жду. Да, я, да. Я, я вернулся в Екатеринбург, не принес кольцо, и ну, вы, практически у родителей там попросил ее руки. А она. Она согласна. И вот наступает момент, когда вам нужно будет все-таки ехать с вашими родителями. Да. А она что? Она нормально. До того момента, как были взяты билеты. Уже буквально проходит там. И она? И она вот передумала. Что говорит? Ну, первые слова, нотки это появились такие, что... А что я... у тебя там есть? Есть и машина, есть и квартира. Да, нет, она в общем знала, там, что у меня есть, и от не скрывать. Но есть у меня машина дома, там, есть где жить. Тогда какая причина, как я почти уверен в том, что я ей, может быть, и нравился, но она не рассчитывала на изначально серьезные отношения выйти замуж. А кольцо то она взяла? А кто-нибудь взяла? Ну, она вернула? Да я не спрашиваю. Так странная девушка у вас была. Была девушка, короче. Но, мне кажется, Надежда не такая. Надежда, вот как вам, Румуальд? Я хочу вас спросить, где мы будем жить? Сакраментальный вопрос, но очень нежно заданный. Ну ничего тут сакраментального нет. Но я бы с удовольствием приготовил к себе жить, забрать себе. Но тут вопрос переездом это А у вас мама там папа, да? И мама и папа живут дома. У меня отдельная квартира. Он живет далеко в минеральных водах. Дрянь я на к нему поедет Женщина очень любит конкретику. А, Женщины очень любят мужчин, которые точно ставят задачи, правильно формулируют да, желания. А если человек просто сидит и льет ногу, сам себе дону сприл, то женщина рядом с ним возвращается я, в мужу. Она не понимает, что от нее хотят. Вот мужчина должен сказать, выходи за него, не замуж. Завтра мы улетаем, вот билеты, в 2 часа и с тобой заезжаем. Вот или кайфор. Мама зовут Наташа, папа Борис. Будем жить там по типа, такой же... А когда непонятно что... А можно не согласиться? Вы, пожалуйста, не согласитесь? Ну просто невозможно познакомиться с девушкой и... Как-то вести себя, вот ты только ее увидел, и сразу, все, я тебя вот увидел, ты мне понравилась, я тебя а не не взял, поехали ко мне? Нет, наоборот, меня смутило, что через два месяца вы уже были готовы э, ее вести, э, к себе на родину, делали предложение, наоборот, два месяца это очень мало. Да. Я не думаю, что это мало, и Но немало который? людей... Вы считаете, что я сразу должен жениться? Нет, что вы, я так не думаю, два месяца это мало. А вы думаете, это мало два месяца, ну, любимый? Ну, так как-то вы немножко... Лаборатория может не понимать, но если вы придете на наш сайт двоеточек.тв, давай обязательно моя тёртка! Вот ты такая умная, но зато хорошая, зато и замок за вас. Да, то есть ты сказала, что я плохая. Mm. Но с другой стороны, Лариса, я вот да, знаешь, я я думаю, я я я если даже чел человек, если мужчина не может явно выразить свои мысли, может быть, женщина сможет ему может ему ловко командовать? Он может поставить ему задачи, а он будет... Я вам, я вам, я вижу, что ей командовать не получится. А сейчас еще сюрприз посмотрим. Я приготовил для тебя за день. Хочу, чтобы ты попробовала и сказала, как оно тебе понравилось, если понравилось. А какое это варенье? Из чего? Варенье из грецких орехов. И... Обожаю. Обожаю. Наши любимые варенья. Я пробовала тогда. Да. Да, а я за вот районную жизнь, я да, да. Так, двойные шушки похожи на тупы. Можно попробовать. Я такие даже а не видел, не подали. А как обоих картинка не Знаешь, как она не просто готовится и перестать? В определенный момент мы собрали грецкие ресницы, они молочно сбились. Да, домачива, домачива, домачива. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Да. мы будем за вас. Да, тут ничего необычного. Нет, все... потому что чай, да, Господи Боже, кто только не поил не вес чай, но чтобы варенье из шишек из елого. Ну, и прям... Ну, я бы назвала это варенье рамуайс. Угу. Да. Здорово. Спасибо, Ильина. Да. Мы будем за вашего брата. Поэтому забирайте его и приходите. Я считаю, что недель теперь лишь в них подходит. Ну, а? конечно, подходит. А вы что считаете? Очень плохой, очень даже хороший, образованный, а, алисной. До того момента, наверное, когда начинают раздергивать. Да вы... Медленно, немедленно, так не так. Что-то ни разу не был. Да ладно, что 50 же ему. Да, может, это потому что он такой не, не это это судьба водолея, я хочу вам сказать. Что? Очень часто мужчины, водолея, кто еще, как не водолей, мог принести сюда варение из шишек водиловых. <пот� -пот�> На самом деле, это люди самые нетривиальные, самые оригинальные. Они но тоже, даже но не он но, людей, но все равно, вот именно такой сюрприз. Может, Вполне может быть, потому что там вся водолейская семья. но очень часто эти мужчины не недопоняты, именно потому что они кажутся очень немножко особенными, странноватыми. Они не хотят, казаться такими, поддерживают в окружающих этих впечатлений. И таким мужчинам очень сложно вызвать подлинный интерес женщин к себе. Или какие-то авангардные, нетрадиционные, нетривиальные девушки рядом оказываются. А обычно девушки боятся куда-то, убегают от них. Но комфортны в семейной жизни, когда уже женщина заполучила вот такого, как Рамуаль. Ну, я скажу так, кармуаль достаточно спокойный, пассивный и ленивый, он не будет создавать слишком много нескомфорта в семейной жизни, Здесь можно поладить как-то. Как тебе тот вопрос, что она сразу задала, что где мы это будем, будем жить, это норм... Норм... нормально. То есть, ну, в, в принципе, мне норм... я... не очень хочется переезжать к себе. <связь> да Но это я, наверное, не готова уехать куда-то, тем более так далеко. У меня свой уклад жизни. Вот, тоже вариант, т. а туда будете ездить с отдыхами. Давай поженимся, теперь ваше мобильное. Наберите 0736, 736 и дадут вам совет в любое время. и Не пропустите новые знакомства через несколько минут. Оставайтесь с нами. Счастья. Почему ты газеты не читаешь? Почему ты людей учишь? классик. Выберите свой вкус. Питайте посидение. В день до недели начинается очищение организма. Каждый день дети встречаются с чем-то новым. Хорошо, что есть парни. Привет! Полетели со мной? Он вдохновляет ребят фантазировать и совершает маленькие открытия вместе. Приготовленные из блатов молока и какао без хлеба Фруктовый сад в новой упаковке остается очень вкусным. А благодаря особой крышечке наливается весь без остатка. Встречайте фруктовый сад в новой упаковке. Очевидно, что очень вкусный для может вызвать усталость, а потом ухудшение памяти. Ежедневный прием. Маркетти Холл. Скидки до 40% на мебель и Начинается с мутэла. Белки, новогодняя распродажа. Супер Супершубы по суперценам. Европейская и российская морка. Мутон, енот, арюмак, дубленки. Белка, свернула 62-го. Что такое Кроколайн? Это целый медленного рождены. Коляски, кроватки, автоблоки, подумки, в другое. Наши адреса. Профессор космонавтов 64 разъестер 65А. Находите к нам на сайт ww.crocolin.ru Атлант Косметик. Любимые товары по соблазнительным ценам. Летай в Китай, Пекин, Шангай, Гуанчжоу. Русские каникулы с рождейшего 4, маншала 84. Отставки сладкие, скидки до 65%. Юлистов центра, похода здесь. А, отлично! Сосиски-бабарки, ферн, 200 км а, в магазине. В Минако, хороший вкус. Высокая мода, Меха. Позвольте себе роскошь. И девушка правил сам. Мы, Серега, поженимся. У нас в студии Надежда. Встречайте второго жениха. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Дорогие. Нет, вы сюда, Николай Николаевыч! Николай, ты почему водишь? Мы... Спасибо, вы нам не подсказали. А ты не А, то есть посмотрим, познакомимся с вами. Николай, 13-го года. Наченичек страховой компании смотрит комедии, велодрамы, изучает религию и философию, мечтает стать писателем на открыт своего задачества. Предупреждает, что он верующий человек. Первая возлюбленная Николая охватывала бывшую избраннику по всей снегулан. А вторая не расставалась с фотографиями экс-фовторов. Например, что надежды не осталось воспоминаний. Николай. Кто бы мог подумать, что творится с Натальей Булановой может быть так отразиться на личной жизни? Что там произошло? Ну и бери.